Сказка, что маленький мишка подарил своей маме глава 3 ну что ж наши любимые друзья мы пришли он столько меда изготовил правда он пару раз в кому подал но оказалось что симулирует мы у врачи спрашивали что с ним он обманул меня. не хотел мед делать и тут Спра... И наша э, жена спрашивает, то есть моя жена, она спрашивает у меня, сколько меда я с... съел за все время. но ну, я сказал, два горшочка, Ма... какой размер горшочка был, ну, таких, как моя рука. Таких маленьких, ты что, за три года съел таких маленьких? Ну, да. Прошло три года с того момента, и ты так мало съел. Ты у меня за день ел в пять раз больше, ну, понимаешь? Когда ничего не делаешь, и аппетит разыгрывается. Ну, понимаешь, да? Ну, как бы вкусно есть то, что ты не заработал. Ну, ты я понял тебе понятно. Тогда у мамы живи. Ты тогда ну, кушаешь меньше, себя бережешь больше. Ну, да. И мать принесла рябину. Правда, не было Понятно, откуда она рябину зимой достала. Оказалось, это не рябина, а это пуговицы в форме рябины. А там маленькие жучки жили. Э, эти жучки кусали, мампу, Пунача моя, она такая добренькая. Вот, берите рябину эту, я вам подарочек делаю. А вы мне подарочек сделаете? Я вам такой хороший подарок сделала. Ну, понимаете, у нас нечего тебе вам подарить. И подарила тыкву сочную-сочную. А там маленький крот жил этой тыкве. Ну, вот такой подарочек скрытый. Там крот жил, внутри пожирал тыкву. И дает он тыкву. Мать дает тыкву и смотрит. О, какой подарок. Ну вот, это равноценный подарок. Мать говорит, конечно, равноценный подарок. Вы нам подарили, мы вам подарочек. Амин. Очень хороший. Приносит подарочек домой. Говорит, тыковка. Только странно, вибрируешь, трясется что-то там. Режет так... И тут крот такой. Ты что, меня порезать решила? Тоже мне. Воин, а не воин с ножиком, Я сейчас тебе когтями своими порежу. И мать говорит, ой, господи, идите на улицу, конечно, вас задержат не будет. Подождите, на улице, вы хитренькие какие, тыковку я заберу с собой и вносит тыкву. Ой, а, ах да, смотрю, под тыквы стол стоял, значит и стол оттаскиваю. И С этого момента у, мать, у матери большущего стола не был, даже странно, как рот через маленькую дверь гигантский стол протащил. И теперь на улице стоял в снегу в маленькой норе крота, гигантский стол и кушал тыкву. такой Какой я умный крот. Залез в тыкву, спер в стол. Он-то знал, что это не его стол. И теперь кушал тыкву. Ну, говорит, ну, блин, какая она зараза. Я и подарочек сделал, мне такую гадость. И тут приходит беленький мишка. И он любит всем подарочки делать. Он подарил еще... Арбуз в этот раз вкусный, а там внутри цветочки были. Холопушка цветочек это был безобидный подарок. Его режешь, и там взрываются цветочки. Приносит, говорит, ну давай порежем твой арбузик. Ты что, меня отравить решил? Мишка уже убежал, а тут смотрит, ничего нету, одни цветочки. Ну ах он весельчак, меня без арбуза ставил. Вот блин, поесть хотел он бесплатно, а тут такое... Буду цветочки кушать, мама кушала цветочки, немножко макала в мед и кушала. Вкусно как, подумала медведиха, и таких вкусных цветочков никогда не кушала. Зима ты, какие цветочки на улице? И приходит вечер, смотрит, вот блин, теперь три дня без солнца будем, ведь мы на Северном полюсе, а там целых три дня будет солнце. Потом на день денек солнце выглянет. Ну что ж, будем в темноте жить, подумала Медведиха. Будем раков давить. Это была образная поговорка, потому что под этой поговоркой она имела в виду, что будет своего сы сына мен заставлять делать. Он-то как делал? Без пчелок. Нет, у него были пчелки, они очень.. У него были пчелки такие сонные, сонные, целую вечность мед делают. Такие можно поспать немножко. Вы уже достали меня. Мед делать, подавай, кушай. Ну пчелка же не может не есть мед. Она еще это на говорит, делаю мед, кушу, делаю, уже блевать от меда хочется. Не буду делать мед. Это как говорит, мама, я не могу мед тебе дать. Не делают пчелки все спать улиц. Целый Улей спать лег. Один з, -з, -з, з слышен. Он говорит: ну ладно, ложись спать. <infused> Спасибо. Hence, Уже три года не видел. Эх ты! Я тебе всегда давала поспать. Ты сам просто не хотел. Ничего с не хотел. Я только положу голову поспать сразу грудь не отделай! Эх ты, Соня! Итак, спишь с целыми днями. А я вообще не спал. Не ври ты, матери. Ты когда... Когда я сплю, тогда и ты спишь. А, блин, мам, как ты эту хитрость уловила. А я что, думаешь, глупая? Не знаю, как ты можешь делать. Ну ладно, ладно, я сплю нормально. Хотел просто еще больше спать. А тут маленький Мишка маму радует свою. Заготовил целую группу подарков. В одном сюр... Маленький черепочек в форме человеческого. Ну там... Больше на обезьяне похоже. Второй подарок. Камыш. Откуда камыш раздобыл? Ну, это все сюрпризы, и которые имеют какие-то странные штуки. Мама говорит, а это кушать можно? И сынок говорит, ну не все. Например, камыш, он очень вкусный. Мама пробует, хм, что это за соль такая? Грызет камыш, а там маленькие мураишки. Ведь это деликатес для китайцев, а это сюрприз для мамы. Потому что муравьишки-то да она их не грызла, и они все кусают ей горло. Выплевывает мама муравьишков, говорит, сынок, ты что творишь? Мама, это сюрприз было, ты муравьишек скушала, это их домик был. Ну а теперь давай я тебе подарю тыковку. Тыковку? Это ту тыковку, где крот жил? Конечно. Мама смотрит, отрезает обычная тыква. Откуда ты обычную тыкву достал? У меня свою... Свои секреты. Ну, вообще, я в лес бегал в другую часть нашей земли и принес тебе тыковку. Это был сюрприз. А в чем сюрприз был? В том, что сюрприза нет никакого. Вот в этом сюрприз. И мама, такая шоки, ну ты даешь. Все. пизд без сюрприза. Смотрит. А что это за черепок? Это кушать можно? Он говорит: нет, нельзя. Мама, ты что, с зубами хочешь попрощаться? Он говорит, ну зубами, так зубами поставим куда А почему он такой. И этот... Это же из глины, что ли? пробовать О, какая вкуснятина! Ты же говорил, зубы я сломаю. Блин, мама, ты сюрприз раскрыла. Этот пирог очень вкусный. Я его и из всяких вкусных сахарных пудр. до самого лучшего. Как ты мог, сынок, от меня скрыть? Я хотел сам съесть. Ты бы удивлялся почему черепок отламывается. Я сказал бы, что черепок хочет к своему хозяину. А ты решила съесть мой торт? Вот и мама говорит, ну что ж, теперь мой сюрприз. Какой сюрприз? Я тебе подарю метлу свою. Теперь ты будешь убираться. Мама, спасибо, я всю жизнь хотел свою комнату убирать. Вот теперь будешь подметать. Мишка подметал комнату, говорит, а в чем сюрприз? Обычная метла. И теперь еще один сюрприз от мамы. Сюрприз в том, что мама пошла спать. Мама, спокойной ночи. И тебе хороших снов, Мишке, пожелал. И он убирал всю комнату, потом мед делал, а мама спала. Жизнь повторяется, ведь там мама тоже заставляет свой мед и убирать комнату. Теперь и здесь так. Жизнь меняется. Сначала ты работаешь, потом своим помогаешь. А ведь когда этот маленький Мишка подрастет, у него будет своя семья. И он опять же будет убираться. И потом опять, как в молодости, будет кушать медом своих же детей, делать сюрпризы и убираться. И теперь эта жизнь медведя была постигнута умным медведевским умом. Конец. Глава третья. Как, Балентия, сказка? Мне понравилось.